Привет, меня зовут саша мне 20 почти один год я нахожусь в процессе прохождения индивидуального тренинга от валеры юревича и весь этот процесс длится полтора месяца я параллельно работаю учусь работаю на полную ставку <laughs> так что тоже такое возможно и могу сказать что на текущий момент у меня две девушки я, в принципе, собираюсь свести это к одной, потому что одна из моих целей была, ну, не просто иметь много девушек там зачем то а построить действительно гармоничные отношения с человеком и найти себе достойную девушку. Вот. Начинал я при этом с практически нулевым опытом общения с девушками. У меня была только одна, и то это практически можно не считать девушкой. Я был очень загонным, именно вот в моральном плане. Даже не умел общаться нормально. И вот за эти полтора месяца я могу сказать, что моя жизнь коренным образом изменилась. Я понял для себя я определил очень много жизненных вещей, мое мировоззрение изменилось. Я могу сказать, что за это время я определял какие-то общие цели, потом много достаточно работал, общался с девушками, наверное, за эти полтора месяца больше, чем за всю мою предыдущую жизнь, если честно. А потом работал дальше, ставил конкретные цели, добивался каких-то результатов. Ну и вообще могу сказать, что этот тренинг может и закончиться, но этот процесс, вот такой вот жизни, я считаю, это он должен быть, он вести, должен вести тебя всю жизнь, и ты должен осознанно этому следовать. Чему, собственно, и помогает тренинг. Он не просто такой типа, ура, хорошо, мы научим вас чему-то там, не знаю, каким-то базовым вещам, шаблонам», и так далее. Нет, это, это меняет твою жизнь полностью, меняет твое мироощущение в лучшую сторону, могу сказать, <смех> в очень гораздо лучшую сторону, в экспоненте пря прямо. <смех> <смех> вот. И что я хочу сказать, если у тебя такие же проблемы, как у меня были или другие проблемы, да неважно, если ты хочешь что-то поменять в своей жизни, что-то изменить в этом направлении, в этой сфере записывайся к Валерия, это действительно, если честно, был индивидуальный подход и было для, вместо тысячи психологов на самом деле, потому что они говорят, что да, на, надо что-то сделать, надо что-то отвлечься, там, вот мысли позитивно, но они говорят, а тут ты делаешь, и ты понимаешь, что собственно ты выбираешь, как тебе жить и что тебе делать, так что выбирай правильно.